Всем привет! Команда «Универньюз» подготовила специально для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. Студенты Казанского федерального пообщались с космонавтами в прямом эфире. Йеменский конфликт. Почему молчат СМИ и что стало причиной конфликта? Ожидает ли Землю новый ледниковый период? 17 апреля состоялось заседание ректората КФУ, которое прошло в зале попечительского совета. На повестке дня значилось четыре вопроса, основная масса из которых была связана с приемной кампанией 2018 года в ряде институтов университета, а также привлечения иностранных студентов. Подробности смотри в нашем следующем выпуске, а теперь к остальным новостям. В Казанском федеральном университете прошла лекция, которую провели космонавты с Международной космической станции. Проект не имеет аналогов.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 эффективность уроков географии и углубить знания, углубить знания школьников, студентов и преподавателей этой области. Показать, расширить их видение Земли. Стать космонавтом может не каждый, но вот увидеть Землю из космоса теперь можно очень легко. Олег Кашин, Леонард Валитьяров, Универньюс. С 17 по 18 апреля в Казанском федеральном университете проходит серия семинаров, посвященных вопросам открытого доступа к научной информации. Подробности далее.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 Диана Шилова, Артем Тупичкин, Пенар Влетьяров, Универ Ньюс. О войне на юге Аравийского полуострова пишут и говорят куда реже, чем о войне в Сирии, которая унесла много тысяч жизней и превратила сотню людей в беженцев. Такая же судьба постигла и Южный Йемен, что послужило причиной военного конфликта, пыталась выяснить Аделя Шемилова.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 Вот, если пока они не договорятся между собой, по-моему, и не удастся примирить и конфликтующие стороны в самом Йемене. Адель Шемилова, Рустам Садреев, универ -Ньюс. Климатологи из Патсдамского университета обнаружили рекордное ослабление Гольфстрима. Учитывая влияние Гольфстрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения. О том, стоит ли ждать ледникового периода, расскажет Анна Глазунова. СМИ пестрят заголовками о том, что у «Гольфстрима» ослаблое течение, слухи до сих пор никак не стихают. Давайте разбираться, в связи с чем это произошло и чем нам это грозит. «Гольфстримом» часто называют систему теплых течений в северной части Атлантического океана, от Флориды до Скандинавского полуострова, Шпицбергена, Баренцева, море и Северно-Ледовитого океана. Температуру поверхности составляет плюс 25, плюс 26 градусов на глубине 400 метров, плюс 10, плюс 12. Именно благодаря Гольфстриму на севере Атлантики температура на 5-10 градусов выше, чем на аналогичных широтах в Тихом океане или в Южном полушарии. Климатологи из Пуздамского университета в статье, опубликованной в журнале Nature, пишут, что Гольфстрим замедляется, перенося в Северную Америку и Европу все меньше теплой воды и продолжает ослабевать. Статья, которая которая пишется о том, что ученые обнаружили рекордное ослабление Гольфстрима, она все-таки в основном построена на модельных данных, на расчетах. То есть ученые, которые этим делом занимаются, в Германии, они изучали аномалии температуру поверхности океана, и по ним, в виде оценки скоростей, этого течения и так далее. Надо понимать, что на течение гольфстрим влияет множество факторов. На гольфстрим влияет и сама структура и состояние Северной Атлантики, степень соленности этих вот, влияет ветра атмосферные. Между экватором и полюсом контрасты меняются. Когда они в период потепления уменьшаются, то и скорость потоков, в данном случае западно-восточный пигноз, они тоже слабевают. Свои исследования по поводу Гольфстрима активно проводит Институт океанологии имени Шершова Российской Академии наук. Они показали, что его параметр Гольфстрима меняется, в общем-то, слабо. Согласно прогнозам, вот, на 21 столетие повышение уровня мирового океана составит примерно полметра или там, 40 сантиметров и так далее. По причине тайны льдов. Как же будут развиваться события, если Гольфстрим вдруг резко остановится? Не стоит рассматривать сценарий моментального похолодания, как было показано в фильме Послезавтра. Ведь вероятность таких событий крайне мала. Если течение начнет останавливаться, то изменения произойдут не сразу. Но это обязательно почувствуют все. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых свежих новостей.